Кто писал сценарий? Лучший отечественный сценарист. Российская история. Я твои истории просто доебали уже. Я уже не могу их слушать. Одна история охуительнее, другой просто.